Чё, пацаны, седьмой год, мухосрабск В то утро электрик орился в хламину Накануне звонила хозяйка звонила хоть Ну что это? А я не понял! Что вы делаете в моем холл Мужчина шагнул внутрь другого мужчины Темнота Чиркнул спичкой избушка по избушка. Повернись ко мне сзадом. а к лесу с задом не слушается. Краит Биновской области уверены. Баба-яга я твой рот едва. Я Вилса! Я ждал мне, сосрезбудил порвушку. Красавица. <autistic doctors> а? Город раньше звали Сиськой. Сиська. Это средняя дочь. Чёщ, средняя дочь, бабы хуябы. Сегодня мусор за траты. Большие шишки. Да и сам мусор выглядит порой так, как ты Выбрасывать жалко. Советские люди так и поступали. Пластиковые бутылки из-под жопы Их и сейчас используют как стул в советское время это было настоящее сокровище Коробка из-под пола Если <связано>, чем выбрасывать? Это же графон Можно насобирать на целое мало Так Что еще? Пластиковые пакеты Да им цены не В них Их и вывешивали для просушки Бутылка из-под пески Между прочим, 85 пучек Можно было сдать Блять! Получается и выкинуть нечего. С чего начинается традиционное советское застолье? Конечно, со стола с буклом. приходу гостей он уже полностью должен быть пуст. За столом немного цесно, но зато такая подушка, отдушина. Возможность побегаться с друзьями. Новым годом. Вас нахуй. 2006 20,